Всем привет! С вами Николай Калинин и специально для клиентов компании «Вкус детства» мы подготовили данное видео. В этом видео я вам расскажу, как правильно заполнить группу и как ее вести, какие посты делать. Соответственно, для начала нам потребуется загрузить аватарку. Загружаем ее. Я заранее подготовил. Теперь расскажу немного об аватарке. Обязательно элементы, которые должны на ней присутствовать. Обязательно люди должны понимать по общей картинке, что вы предлагаете, соответственно я расположил яблоко, далее ваше название, у меня это было Карамела. далее чем вы торгуете яблоки в карамели, в этом блоке можно прописать ваши контакты и обязательно какой-то призыв к действию, у меня это подписаться и рассказать друзьям. Сохраняем. Делаем миниатюру. Сохраняем. Итак, аватарка для нашей группы готова. Теперь мы сделаем красивое меню. Для этого прикрепляем заранее подготовленный баннер. Готовим описание. После того, как мы вставили текст, мы делаем «Отправить». Запись обязательно должна быть от имени сообщества, так как иначе у вас она просто не прикрепится вот сюда наверх. Что мы делаем дальше? Мы переходим вот по этой ссылке, которая указывает время прикрепить этот пост, смотрим, ищем и «Закрепить», жмем сюда и все готово. Обновляем страницу, видим то, что описание видео у нас все теперь есть. Также в статус мы прописываем какой-нибудь офер На этом заполнение группы практически закончено, осталось только добавить товары. Переходим в товары, делаем описание можем придумать какое-то название, например, Ассоль. Далее в описании прописываем, что туда входит, при описании можно проявить какую-то фантазию, далее выбираем изображение, дополнительные фотографии нам не потребуются, Так это будет видно в витрине. Выбираем категорию еда на заказ и указываем стоимость. Вы можете указать хоть 150, хоть 180 и так далее. И создать товар. Соответственно, у вас появляется товар. Для того чтобы группа не казалась пустой, нам необходимо оформлять какие-то записи. Они называются посты. Для этого мы придумываем какой-то текст. И вставляем фото. Все желательно, чтобы было оформлено в одном стиле. Именно для этой группы я выбирал вот такой зелененький цвет. Он очень бросается хорошо в глаза и запоминается. Для этого все посты оформляем одинаково. Вот какой-то пример. Вставляем описание, то, что очень классно будет данный десерт Смотреться на классном чаепитии, поиграл словами. Обязательные атрибуты всех постов, иконок и так далее. Это призывы какие-то к действию. Поддержи довольных детей, жми, не нравится. Соответственно, лайки доставить. Также поставь лайк, подписаться и так далее. Все это очень хорошо влияет на продвигаемость вашей группы. А, так как когда люди ставят лайки, делятся с друзьями, соответственно это источник бесплатной рекламы для вас и бесплатно люди к вам сами добавляются еще а, Дописываем сюда какой-то текст, текст вы можете придумать сами. Я просто напишу текст для наглядности, жмем отправить и смотрим как это примерно выглядит. А, какую информацию можно размещать здесь? Ну, я думаю, касаемо именно каких ваших продуктов найти вы их сможете через поисковик яблоки в карамели находите красивые какие-то картинки придумайте какие-нибудь темы для написания и так далее далее можно добавить фотографии соответственно если они вот есть заранее скачанные чтобы люди переходя в вашу группу могли смотреть примерно понимать что ассортимент возможен и так далее и так далее Далее можно добавить видео. Теперь добавляем обсуждение. Что можно написать в обсуждении? Например, самое первое – это вопрос-ответ. Записывайте от имени сообщества, создать тему. Далее также можно создать тему, отзывы и можно прикрепить какую-нибудь картинку. Сейчас я этого делать просто не буду. Далее у вас вот появляется вот такая картина. Соответственно, это отзывы, вопросы можно придумать еще как заказать оплата доставка здесь мы пишем текст как это у вас все будет происходить опять от имени сообщества ну и соответственно в дальнейшем люди смогут это у вас все читать вы можете сделать какое-то красивое кликабельное меню и соответственно прикрепить все вот эти обсуждения именно к нему для этого потребуется малейшее знание вики-разметки и заранее подготовленное меню. Выглядит это примерно так. Делаем редактировать наш пост, для этого переходим на специальную страницу ВКонтакте, где нам необходимо создать отдельную страницу для меню. Прописываем в данном поле вместо названия страницы меню и вставляем вместо вот этого кода, который стоит по умолчанию, код нашей группы ID. Его найти очень легко, достаточно например, на любую фотографию. И вот первые вот эти циферки, которые идут, это ID нашей группы. Вставляем. Страница создана. Наполняем содержимым. У меня уже заранее все подготовлено. Как пользоваться вики-разметкой, с удовольствием расскажу, если это, если это потребуется. Обязательно пишите в своих комментариях, что хотите посмотреть, как создается вики-разметка, если хотите все это сделать самостоятельно. Также вы можете заказать данную услугу какого-нибудь фрилансера, либо у нашей компании «Вкус детства». Есть специально обученные люди, которые вам помогут в этом разобраться. Вставляем код, сохраняем страницу, далее копируем данную часть до знака вопроса, переходим к нашей записи, Открываем ее для редактирования, жмем редактировать, вставляем данную ссылку чуть-чуть пониже, видим меню появилось и удаляем ее, жмем сохранить и смотрим, что у нас получилось. Обновляем, жмем на меню, открывается меню, соответственно, нажав на какую-нибудь кнопку, допустим, мы переходим в конкурс акции, видим конкурс акции, фотогалерея, мы переходим на нашу фотогалерею так далее. далее, что требуется для продвижения группы, я расскажу вам в следующем видео. Если по данному видео у вас по заполнению остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях под видео. Если видео было полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал в YouTube. С вами был Николай Калинин. Всем пока-пока.